Это каска немецкого солдата, но более уже а, так сохранилась похуже. Это румынские войска. Румынские войска вывали на стороне немецких фашистских войск против а, нас. Ну и как большинство в принципе европейских стран. Это уже каска нашего советского воина с отметиной от пули снайпера. Снайпер стрелял примерно с высоты второго этажа. Скорее всего, в ходе этого ранения наш воин потому что такие ранения увеличивались просто чудом на тот момент. Канистра Легаса немецкого происхождения, немецкий противогаз с баллоном, ящик от минометного орудия немецкого происхождения. Это часть снаряда нашей саркопятки. Малайев курган это огромнейшая братская могила, которая венчает Наша великая советская русская статуя Родины Мать.